Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы рассмотрим сектор экономики, аэрокосмическую промышленность и оборонку. Поможет нам в этом таблица фундаментального анализа, которую мы специально разработали для тех, кто подбирает фундаментально надежные компании себе в портфель. Ну и этот инструмент серьезно облегчает затраты по времени и, конечно же, дает представление о том, чем занимается компания, насколько хорошо у нее финансовое здоровье. Итак, отфильтруем. Вышло порядка 130 компаний. Ну, естественно, не все они хорошие. Мы сосредоточимся на верхушке э, этого списка. Я отобрал две компании. Одна самая первая вышла по фильтру и э, взял из пятерки одной из компаний. Две компании. Компания корпорация Хейка и Mercury Systems. Начнем с обзора э, деятельности компании. он находится в этой ячейке. Переведем с помощью Яндекса и посмотрим. Heiko Corporation э, занимается тем, что разрабатывает и производит аэрокосмическую оборонную электронную продукцию. То есть разрабатывает различные ком компоненты. Мы видим, что здесь это именно э, такие детали, узлы деталей, как для э, самолетов, так и для ракетных двигателей ну и для спутников ну есть оборудование как датчики различные ну электроника для работы именно вот этих вот частей так компании что примечательно порядка 11 тысяч деталей корпорации хейка зарегистрировано Вернее, одобрена специальной комиссией в США, которая позволяет вот эти вот одобренные детали устанавливать на любые летательные аппараты и самолеты. И на военные самолеты, что в принципе допускается к оборонной промышленности уже самой страны. Вот. И в целом компания выпускает на данный момент порядка 11,5 тысяч Этих деталей. Ну и мы видим, что большая часть, вернее, даже практически все детали одобрены, ну и применяются э, в оборонке Соединенных Штатов. Так, вторая компания э, Mercury Systems. Так, прокрутил уже до самого конца. Ага, вот отсюда начинается. Так, э, эта компания уже занимается под систему обработки критически важных задач, ну то есть она занимается безопасностью, также занимается, ну, если можно сказать, то это более софтовая компания, которая пишет программы, ну и под эти программы у нее есть электронная часть, которая это все обрабатывает. Используются различные модули и в беспилотных э, летательных аппаратах, что в принципе сейчас э, образует огромный рынок. Эта компания Mercury Systems занята порядка 300 оборонных программах правительства США. Большое количество. Ну и порядка там 25 Программ в частном секторе можно сказать что одна компания хейко занимается узлами агрегатами в большей части своей ну причем хейко узлы и агрегаты составляют порядка 60 процентов товарооборота 40 процентов электронные различные датчики ну и из этих 40 процентов половину сбывают правительству соединенных штатов ну mercury system гораздо больше так, пройдемся по показателям. Так, первое, что бросается в глаза, Хейка находится в зеленой зоне, а это значит, что справедливая цена этой акции 102 доллара, а стоит она сейчас 100 долларов, то есть даже ниже. То есть находится в самом благоприятном состоянии для покупки. Компания Mercury Systems 79 на данный момент, а расчетная порядка 30 долларов но ну, здесь чуть-чуть перекуплено так хайка платит дивиденды небольшие по предполагаемому проценту роста хайка 0 меркурий с 15 процентов давайте посмотрим по капитализации ну действительно да хайка высокая капитализация и в три раза ниже Mercury Systems. В принципе, сравнивать не очень корректно, но в любом случае они немного разные компании, но в целом они интересны тем, что работают в той сфере, которая развивается, в ней нуждается само правительство. Поэтому заказы в любом случае будут и эти компании будут работать. По ПЕ мы видим высокий показатель балансовая стоимость здесь тоже нам ни о чем не скажет, но вот а, долговая нагрузка мы видим, что у обеих компаний а, практически ее нет. А, к тому же большое количество ликвидности, ну в том числе и у Mercury Systems в два раза больше, ну потому как больше а, занимается такими софтовыми а, вопросов вопросами разработки и программного обеспечения mercury systems и поэтому здесь больше ликвидности по рентабельности не выдерживает конкуренции mercury systems относительно хейка здесь очевидно ну по валовой марже примерно одинаковые ну а вот маржа чистой прибыли здесь конечно хейка выглядит намного лучше и это потому как, что у него достаточно много продуктов запасных частей и так далее то есть у нее более диверсифицирована деятельность. В целом показатели неплохие по компании Хейка Мы видим, что все в зеленой зоне на Mercury Systems не очень по продажам. И видно здесь, что был взят кредит хотя. Хотя кредит, скорее всего, краткосрочный и был взят в прошлом периоде. Мы видим, что долгосрочных кредитов нет у этой компании, поэтому, в принципе, можно на это даже не обращать внимания. Но вот следующая э, часть таблицы говорит нам о том, что обе компании очень хорошо себя чувствуют и э, рост прибыли даже за последние пять лет у них есть, то есть в течение пяти лет в обеих компаниях рост прибыли, э, что очень интересно. Но ну, э, рентабельность акционированного капитала здесь не растет, но может быть э, Находится на уровне Это можно посмотреть в отчетах Здесь таблица поподробнее Но в целом В целом по этой части таблицы Что касается доходности компании То мне кажется Здесь Mercury немножко выигрывает Потому как зеленых зон У нее, у нее больше И даже рост Доходности на акцию Выше чем у компании Хейка. Но опять же Хейка Более диверсифицирована по продуктам своим то есть больше больше предложения больше вариантов сотрудничества ну справедливую цену мы уже посмотрели так она есть и осталось посмотреть в каком положении относительно технического анализа находится компания это тоже мы можем сделать прямо здесь так что у нас хейка показывает а, находится а, в принципе в восходящем тренде Относительно того падения мартовского, которое было. Ну и видно, что скорее всего будет еще корректироваться чуть ниже. Ну и в районе 90-95 долларов, наверное, будет это очень выгодная покупка. Так, Mercury Systems уже скорректировалась и получился такой отскок от 66, наверное, долларов. И в этом месте она была очень интересна к покупке. Мы видим, что в кризисное явление до 55 валилась, но откупать сразу стали на 57. Это в два раза выше расчетной справедливой цены. И, скорее всего, этот уровень, ну, наверное, не будет достигнут. И в районе 65, если еще скорректируется, то это будет интересный к покупке компании. Вот так достаточно быстро мы рассмотрели две компании, которые входят в сектор экономики Аэрокосмос и Оборонка. Две компании интересные. Интересные есть с чем работать, и есть потенциал у этих компаний. Уверен, что должно заинтересовать инвесторов, которые называют себя портфельными. Вот, так, вот таким образом можно анализировать любую сферу. Если э, вам необходим такой инструмент, то проходите по ссылке и узнайте условия получения таблицы фундаментального анализа. Удачных поисков и профита! Увидимся в следующих видео.